Западная часть Тихого океана. До ближайшей суши тысяча километров.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 Мы стараемся. Знаю, просто не хочу, чтобы Гвен вас доставала. Гвен, это Дана. Двигатель починит примерно через час. Через два часа? Мне все нужны на мостике. Это важно. Чёрт возьми, это шторм. Шириной 160 километров. И он растет.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 мод дела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 Спаркс, ты здесь? Спаркс. <связывая> Что это? Боже мой! Спаркс. Спаркс! Что случилось? Я не знаю. Она ранена. Пусти ее! Убери его! Отпусти! Думаю, он мертв. <связывая> Я так думаю. Мне кажется, что лучше нам его не трогать.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 Расти, ты здесь? Расти. Арсти, ты еще здесь? Арсти, Майдай, Майдай, Майдай.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 Боже, сними ее, сними. Мишель, давай.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 Расти. Кэт. Гвен. Это Дана. Расти и Кэт нет внизу. Они на мостике.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 Знаешь, как им пользоваться? Спасибо. Да, хорошо. Хорошо. Заперто. <говорит> Все нормально. Okay. Да.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 Давай, Мишель! Нет! Убери! Убери его с меня! Мишель! Убери! Мишель! Мы в аду, я нашла морфин. Хорошо. Нужно идти в машинное отделение. Срочно. Дана. Нужно найти Кэт.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 Уходим, уходим, отсюда скорей! Дана, петли заржавели. Я тебе помогу. Я же оставляла ее открытой.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 Гвен? Гвен, ты здесь? Держись тут. Ладно. Нужно завести двигатель. Убедись, что кормовые двигатели включены.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 Она сделала это. Она Что нас ты... спасла. Спакс! Что ты делаешь? Спакс! дано ну... Помоги! Спакс! Помоги мне! Спаркс! Отвали! Помоги же! Отвали!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 Мне жаль. Беги. Нет. Нет! Нет! Ты должен был закончить то, что начал, ублюдок.